Это запомнится. В социальных сетях участников IOI появились интересные фото. Их ждет удача. Юные программисты верят в силу талисманов. Труд на учении легко в бою. Студенты Химического института КФУ вернулись домой с победой.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 О международной олимпиаде IOI говорили очень много. Рассказывали об истории олимпиады, о заданиях, составителях задач и даже об эмоциях участников. Но забыли о самом интересном. Многие участники привезли с собой талисманы удачи. Юные программисты находятся далеко от дома, от родных и близких, далеко от привычной обстановки и каждому нужна определенная поддержка. Например, на столе участника из Латвии Александр Сазаякинца во время всех соревновательных процессов стояла игрушка «Литл Пони». А у команды Швеции есть общий талисман – это шапка викингов. У участников из США командный талисман «Корова». Этот символ уже много лет является неотъемлемой частью команды. Корова – это символ нашей команды. Эта традиция сформировалась очень давно. И я верю, что она приносит удачу. У моей команды нет своего личного талисмана, но мне приносит удачу моя игрушка собачка. Правда, в данный момент я оставил ее в сумке. У каждого свои: барашки, драконы, кошки, ежи. Но главной удачи и без символов настигло участников. Ведь попасть на международную Олимпиаду Айоай удается только самым лучшим и выдающимся юным программистам. Адили Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.